Первые шесть месяцев жизни ребенка нужно кормить исключительно грудным молоком. Оно обеспечивает нормальный рост, развитие малыша и не имеет равноценной замены. Состав первого молока «Молозива» полностью соответствует потребностям ребенка и его пищеварительной системе. Оно богато иммуноглобулином и лейкоцитами и обеспечивает защиту от инфекции, обладает слабительным эффектом, помогает предотвратить желтуху и предотвращает аллергии богата витамином А, важным в предотвращении заболевания глаз, содержит вещества, благодаря которым ваш малыш растет. Молозиво постепенно заменяется молоком. Перед тем, как это происходит, женщина чувствует набухание молочных желез. Это проходит, если ребенка чаще прикладывать к груди или до кормления сцеживать немного молока. В грудном молоке более 100 ингредиентов. Большинство из них нельзя заменить искусственно. В нем наиболее подходящие малышу белки, жиры, молочный сахар, витамины. Дети, находящиеся на длительном грудном вскармливании, не болеют не только в раннем возрасте, но и в дальнейшем железодефицитной анемией, желудочно-кишечными заболеваниями, сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонической болезнью, раком и заболеваниями крови. В грудном молоке достаточное количество воды, поэтому до 6 месяцев не нужно поить ребенка водой, даже если жарко. При грудном вскармливании между мамой и малышом устанавливается тесный контакт. Ребенок меньше плачет и быстрее развивается. Кстати, длительная и неограниченная лактация – лучшее средство против мастита, рака молочной железы и яичников матери. Ночью вырабатывается больше пролактина, поэтому ночное кормление особенно полезно для достаточного количества молока. Если малыш временно не сосет грудь, для стимуляции выработки молока его нужно сцеживать – при кормлении соблюдайте следующие правила: Выберите удобную позу лежа или сидя. Расслабьтесь. Под спину можно подложить подушку. Если вы кормите ребенка грудью сидя, не сутультесь. Сутулая поза способствует опущению стенок влагалища. Лучше не наклоняться грудью к малышу, а подносить его к груди. При этом ребенку должно быть удобно. Правильно держите грудь. Если она большая, расположите 4 пальца перпендикулярно грудной клетке снизу, поддерживая грудь указательным пальцем, а большой палец держите сверху, у основания груди. Не нужно поддерживать грудь как сигарету или ножницы между указательным пальцем сверху и средним снизу. Это может блокировать поступление молока из-за давления на протоки. Не надо отодвигать грудь пальцем от носа ребенка. Кончик носа может касаться груди, это не мешает малышу дышать. Не надо заталкивать сосок ребенку в рот. Так ему будет сложно взять грудь. Правильно держите младенца. Головка и тело должны быть в одной плоскости. Подбородок ребенка должен касаться груди. Ротик малыша широко открыт и захватывает сок и часть ореолы. Нижняя губа должна быть снаружи, язычок изогнут вокруг груди. Щечки круглые. Малыш должен медленно глубоко сосать, с паузами. При этом можно слышать и видеть глотание. Не отнимайте ребенка от груди сами. Он должен сам отпустить грудь. При неправильном прикладывании появляются трещины сосков. Малыш становится беспокойным и не набирает вес, а иногда и отказывается от груди. Ребенка нужно кормить тогда, когда он этого хочет, и столько, сколько хочет. Большинство малышей насыщается через 5-10 минут. Некоторым требуется 20-30 минут, а низковесным около часа. Пусть малыш высосет сначала одну грудь, а потом давайте ему вторую. В первых порциях больше лактозы и воды, а последние капли богаты жирами и витаминами. Не давайте малышу рожок или пустышку. Это может закрепить неправильную технику сосания, и ребенок может отказаться от груди. Если ребенку необходимо дополнительное питание или лекарство, используйте маленькую чашку или ложку. Не надо мыть грудь перед кормлением. Это приводит к удалению естественного защитного жира, изменяет запах матери и делает кожу сосков тонкой и ранимой, что способствует образованию трещин. Если соски раздражены, смажьте их поздним грудным молоком. Выдавите несколько капель после окончания кормления и подержите их на воздухе. Даже при наличии трещин скармливание нужно продолжать. Правильное прикладывание ребенка к груди уменьшит боль. Ребенок должен набрать свой вес за 10-14 дней после рождения, хотя при соблюдении всех перечисленных правил грудного вскармливания дети прибавляют вес уже к моменту выписки из роддома. Прикорм нужно начинать с 6 месяцев, а продолжать грудное вскармливание можно до двухлетнего возраста и старше. Если выработка молока уменьшилась, не торопитесь докармливать ребенка смесью. Проверьте, соблюдаете ли вы все условия успешного грудного вскармливания. Продолжайте часто кормить грудью, каждые два часа и чаще, при этом кормите из обеих грудей. Если снижению выработки молока предшествовали усталости или недоедания, постарайтесь отдохнуть и улучшить свое питание. Если врач посоветовал докармливать малыша смесью, делайте это только после кормления грудью и не давайте пустышку. Сами ухаживайте за ребенком, чаще будьте с ним кожа к коже, спите с ним рядом. Пейте лактогенные напитки – отвар крапивы, мяты, семян укропа, душицы, тысячелистника. Одну столовую ложку настаивайте в стакане кипятка 2-3 часа и пейте маленькими глотками по полстакана два раза в день. Для вкуса можно добавить мед, лимон, фруктовый сироп. Можно использовать лактогенные гомеопатические средства, которые есть в свободной продаже в аптеках. Ешьте грецкие орехи при отсутствии аллергии. Помогают массаж молочных желез по 3 минуты, 2 раза в день. Массаж шеи и спины. Всегда обращайтесь за помощью в родильный дом, где вы рожали, или в детскую поликлинику, в комнату здорового ребенка. Поверьте в то, что лактация восстановится обязательно.